Мама приходит и говорит, а у нас там как раз была ситуация, знаете, в 16 лет, когда мне было 16 лет, ушел из жизни мой отец, и мы остались практически без средств на существование семьей, то есть мы даже не понимали, как жить дальше, что вообще делать. Как-то раз приходит мать домой и говорит, Кирилл, а ты знаешь, я знаю, ребята, они цветы выращивают. Я сижу вот так, я помню, я на кухне сижу за вот этим столом, там еще какая-то клеенка, знаете, сверху. Я вот так вот об нее оперся, еще локтем прилип. Я говорю, а мне вот, представляете, мне тогда 17 лет. 17. Я говорю, слушай, а, давай мы тоже парник, это сам, тут вот, как Леша, да, это правильно, говорит, теплицу, да? Но это не важно. Построим, говорю, у нас. Вот, она говорит, где? У нас же тут вот 6 соток, да, мы живем, там дедушка у нас ныне покойный, да, яблоню посадил. Здесь у нас парник под... Огурцы, а здесь мы там вообще, у нас качели стоят уже гнилые, да, там одна штанга откачали, у нас даже негде строить. Я говорю, ну давай мы сломаем здесь все нафиг и построим. Она говорит, а на что? У нас, говорит, вот, говорит лежит говорит, только говорит, 8 тысяч, говорит, по сути дела это говорит, тебе вот предоплату за учебу отдать. Ты сейчас учиться пошел и вообще больше денег нет. Я говорю, ну вот давайте 8 тысяч говорю, туда, а все остальное как-то что-то. И вот так вот понеслось. Я вообще не знал, на что я подписался. Я просто вот что-то почувствовал. То, что вот, о, вот, вот вот этим мы будем заниматься. И вот это продолжается уже 2014 год. Угу. То есть, вот так вот меня в это дело задуло. И я не знал, как их выращивать. Там знаете, когда строилась теплица? А потом, знаете, что выяснилось? Когда уже пошел урожай выяснил, что это, оказывается, надо где-то хранить. А у нас даже нет где. Теплица есть, а мы звоним ребятам, которые этим занимаются. Слушай, говорю, а как там отцам вообще хранить? Они говорят, ну как вообще, это в холодильнике. Мы, да, мы достали мясо из домашнего холодильника и положили туда пачку тюльпанов. То есть вдумайтесь, да, там многие люди, они строят там какие-то вот все сооружения, там какие-то холодильные камеры, у них все правильно, ходит человек, это человек по образованию агроном, да, и ты, который вообще ни черта не знает, что я а как сажать? И он, ну, втыкай, а потом а потом лей ну, в то, в то, в то. растет, и скоро вырастет. Ну, вот так вот как-то, понимаете, и все, оно и получилось.